А вот она и дача На берегу Финского залива Тут вторая стоит, а там еще он третья, сейчас посмотрим, какие колонны интересные, цветы какие-то в них росли раньше, тут он еще лавочка, из дерева вырезанная, Привет, друзья! Давно не виделись. С вами застывшее время наконец-то, да? Как это? Застывшее время отморозилось немного. Оттаяло. Знаю, что очень я пропустил. Но были на то свои причины, к сожалению. К сожалению, год этот выдался не у всех. Может быть хороший, не у всех спокойный. Но, к сожалению, у меня очень многое отнял, и я был в растерянном состоянии. Ну, как бы не хотелось мне это показывать на камеру. Все равно такой, какой я в жизни человек и какой я на камере, вы меня видите, это ну, два разных человека. И приходится всегда стараться, ну, показывать себя с позитивной стороны, потому что с негативной никто не будет смотреть, и депрессивное, как, как сказать, унылое говно никто не будет смотреть. Вот. Поэтому я решил немножко остыть это все, оставить, э -э, подготовить почву, так сказать, для продолжения, для перезапуска может, может быть даже канала. Вот. И я думаю, настало время. Э -э, это такой пилотный выпуск, так сказать, потому что у меня еще в планах тут по... Ну, кстати, находимся сейчас на берегу Финского залива, и в планах у меня очень много здесь съемок. Вот. Мне останется только решить вопрос транспорта. Но я думаю, это в ближайшее время, может быть, месяц-другой я сделаю уже. Вот, и буду начинать с новой силы. И деревни будут, и э, такие вот интересные дачи. Но, к сожалению, это полуразрушенные уже. Вот, и и будет, все будет, все будет, ребята, я обещаю. Вот, э, огромная моя благодарность тем, кто продолжал смотреть ролики, тем, кто комментировал, тем, кто остался в подписчиках. Это самые ценные для меня люди. И моя вам просто огромная-огромная благодарность. Спасибо вам, обнимаю, прям вас вот, вот, вот, вот. всех обнимаю. <плых> вот. А сейчас мы посмотрим на заброшенные дачи. Тут дачи нескольких архитекторов. Это дачи 17 века, достаточно старинные. Некоторые из них, правда, заколоченные, но Посмотрим, хотя бы походим, хоть что-то будет интересное. то вот. и если хоть что-то не найдем интересное, то я выложу. Если прям вообще а все печально будет, то я еще посмотрю. Но, скорее всего, я выложу этот ролик, вот. чтобы вы знали, что все нормально. Все пучком, все только начинается. Вот. Поэтому, друзья, по традиции, наша старая добрая традиция. Наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра! Стоишь на берегу моря и чуешь соленые брызги. И веришь, что жизнь только началась. А вообще, на небе только и говорят, что о море. Заброшенные дачи. Как давно я по вам скучал. Еще на берегу Финского залива. Я надеюсь, меня пока без микрофона нормально слышно. Вон утка, смотри. стрим. Есть кто дома? А что тут смотреть? Тут все в воде Внутрь кто-то попадал Азбука в картинах Александр Бенуа на tzb тут все уже 2020 год тут все уже и тут все уже я бы не стал на самом деле лучше сюда заходить, подниматься. Судя по всему здесь вообще все на соплях. Держится. Но мы попробуем сейчас обойти. Классно тут жили люди. Прям выходишь сразу в Пинский залив. Кайф. Шикарно. Очень шикарно. шикарно, не вверх. Не нравится. видишь, паркует свой транспорт. какой? кс кс, -кс, -кс, -кс. слышишь? Продолжение Бобик... Бобик устал. Бобик ничего не слышит.